Я уверен, что современной России э, не хватает того, что люди, которые живут в России, эти прекрасные, любимые мною 145 миллионов человек, они реально не умеют формулировать вопросы к себе, к близким, э, к окружению, к людям, которые ими руководят, к людям, которые э, каким-то образом вмешиваются в их жизнь. А почему? Ну, потому что нам неловко. Нам неловко спросить, сколько человек зарабатывает. Нам неловко спросить президента, блин, 18 лет. Ну, что есть ваша мотивация? Что? Ну, ну почему не уйти на пенсию и быть великим пенсионером или там невеликим, просто наслаждаться жизнью? Не принято. Не наш менталитет. Ну, не надо спрашивать. Главный тренер сборной России по футболу э -э, сказал журналистам как-то, «Давайте мне вопрос, почему?» Какого хера?